Привет, наконец-то Project Playtime вышел прямо сейчас. Если мы прямо сейчас посмотрим сюда, с у меня полностью Project Playtime. И это оригинальный. Если вы не верите, сейчас вам покажу. Вот. Project Playtime. Пахнет список пожик плетая. Список вот, список желаний. И вот, Тожик Плетай. 13 декабря. Храни доступ. Windows. для Windows. Windows обзор поздравительство 9. Уже один ютубер снял. И час назад она выпустилась. Я не знаю, я не обращал на это. внимание и это хорошо вышло прямо сейчас и вы можете и вы вам сейчас увидите эту игру прямо завтра завтра я сниму ролик что вышло про эту игру и ждите завтра и как вам всем